Всем привет ребята скоро открытие гусика и в преддверии мы решили выехать на фазанчика сколько нас человек 30 стрелков взяли вот столько фазанчиков не знаю сколько 7 штучек удалось мне добыть также вот за спиной видите проводим соревнования по стрельбе по тарелочкам вот. ну, я отстрелялся плоховато вот но тем не менее охота была Время провели просто замечательно. Собаки работали на ура. Курица, конечно. Ну, фазанчики. Выпускные, фермерские. Несколько штук вистых просто словил. Ну, по остальным немножко постреляли. Приятного просмотра. Подписывайтесь на канал. Впереди много новых видео с охоты на гусей. Всем привет! Все слышат, кто участники будет охоты. Первое правило: бегущий пазан, кто стреляет по бегущему, сразу. Смотрите, домой. сейчас я вам объясню. Ребят, собак много, на самом деле, да? Кто-то первый раз будет охотиться. Не дай бог, кто-нибудь будет подходить с ружьем, направленным на собаку, или еще что-то. Птица взлетает 2 метра и выше и полетела. То есть собака подошла, встала в стойку, человек подошел, дает команду, да? Птица полетела направо, где стоит стрелок, стреляет. Птица полетела над головой, над головой никто не стреляет. Стреляет ведущий. По бегущей один выстрел, разворачивается человек, идет к машинам. То есть это никто ничего даже повторять не будет. Достаточно будет одного выстрела, либо направление вот это вот, где там эта птица. Да? То есть ее будет видно, некоторые будет сидеть до последнего. <coughs> Что еще? Ну, в принципе, уже... Самое напугал... основное, не спешите, спешите делать ведущую. выстрел. Выстрел птицы. должен быть осознан. Птицы, птицы, людей стреляем. много. Самое Побед... основное, это люди и собаки. Птица летит низко, бежит собака сзади. Если ведущий знает, а у них опыта есть, да, то есть посмотрите на глаза всех ведущих. Они могут стрелять. Если вы не уверены, не Собака принесет. Потому что собака принесет. Это все как бы год охоты и практики. Поэтому лучше отпустить, мы за ней придем через полчаса. Она никуда далеко не денется. Вот, ну либо перебежит в другое хозяйство, да? Да. Догоним. Ну, в прошлой неделе ну, фазаны, Просто кстати, объявили. Да. Да. О, халявные, дармовые, да? да? халявные есть. Ну, ну так, так огонь. огонь. По программе скажу, значит, сейчас 15 минут 11, -го. охота 3 часа, начинаем пол 11, -го. правильно? Да, ну у нас немножко сместилось, так как задержались. Пол 11 начинаем, значит, 3 часа охотимся. Пол 12, пол 1, пол 2, Иди сюда. Иди сюда. все Стань. на место. Дальше по предыдущим охотам уже не первый раз проводим. После обеда будет стрельба по тарелочкам. соревнования. Я так понимаю, это все выжилы пошли, да? А, три выжлы и на каждую по три человека. Дим, Дим, кто руководитель меня? Кто с собаками, кто такой руководитель? Человек, а да. поле хоть покажешь, в каком направлении? Мы я вам всем куда кто то есть никто... А я то я могу и в лесок лосика какого загнать. Давайте туда, метров вот распределитесь. Вот, дальше, кто здесь остается сразу же с собакой? Оставайтесь, варто рядом. Идемте дальше. Кто? А, Андрюха, три с собой, три человека. Вот, три с Все, Андрюха, вы идите иди. Ко мне рядом. другу. Если на него никто не прыгает. И другу. Давайте охота должна быть кость отойди чуть подальше ко мне дай ай умница молодец, молодец. все нюхай молодец пусть понюхает это первый фото. молодец молодец молодец молодец не мучилась все, сейчас он знает, что искать. Бады, ну, молодец, ищи. Ищи. Молодец, молодец. Сейчас есть зажрет ха это уже это самка. Рядом. Дай. Молодец. Ищи. Ищи. Ну так, откормленная. Это стойка называется. Иди сюда. Три метра перед вистом. Сними ее. Приблизь. Видишь? Вон там. Перья влетела? Ну чуть-чуть вот промазал, да. Пиль. Перья влетела? Ну, чуть-чуть вот промазал, да. Ну, стойте пока тут. Молодец. Апорт. Ну да, я шью. Дай. Это тот, по которому я бил. Второй, наверное, этот петух там такой здоровый, он наверное дальше полетел куда-то. Поздно, далеко уже. Я же говорю, сидят жестко. Дима, снимай. Замь хоть его найти. ну здесь они были все, я не думаю, здесь уже наверно стреляное. На на на на ну перья-то в ту сторону полетело. Сидяй, <соценно> ко мне! Полный рот перьев, перья слабые вообще. Апорт. Ко мне. Дай. Ай, молодец, молодец, молодец, молодец. Видите, какой у этих у фермерских какой перья слабые вообще. Не надо, зачем? Там болото дальше. Собака порежет лапой. Да. На, найти свободную. Поищи. Пиль! Сидела. Поищи, поищи, поищи. Поищи, поищи, поищи, поищи, поищи. Побежала. Поищи. Побежала. Ну конечно. Ух ты, молодец! Да. <laughs> не поднялась. Давай. Ко мне! Можно я в руку сыт! Вист, сыт! Молодец! Возьму. Бери. Дай! Дай! Дай! Дай. Дай. Дай. Нельзя! Смачри. Не надо! Вот ты не надо! Да она уже все, он ей там хрустнул. Тихо. Так что отпустить? Нет. Да она уже нормально не полетит. Все, она уже голову уже опущена. Костя, бери, бери так петлю. Так все уже нету. Закончились. Да не может быть. Лихуй, лихуй. Да, хотя это... стреляет. это. Вист, молодец, ищи. Шустрей, Серега. Пиль! Есть молодец. Дай. Молодец. Мы стрелять будем вообще или нет? Поищи. Есть. Дима, зайди с той стороны за Серегой. Он, он стоит красиво, лапку поднял. Серега, ближе подойди, потому что фасан где-то вот здесь. Ветер оттуда. Ты смотри, куда нос увесь-то повернут. Сейчас я попробую его, может, глазами найти. А? Не видишь? Пиль! Пиль! Ко мне! молодец молодец молодец молодец О, прям... слева по шее по голове. вот костик покажи еще и он еще у димы ну есть троху Ой! Ой! Да это не это! Да это! Да? Да. хотите да О, еще чего а почем в одно рыло да. а вы стали не стоит не стоит не без больших кусков не а? без больших кусков. Как-то неправильно у вас стоит с той стороны. стоит не стоит не стоит не стоит не стоит не стоит не не стоит не не не не когда лучше себе стреляют, а, да? Как, осень. Огонь! Это самая торжественная часть награждения наших участников-победителей. Начнем, наверное, с детей. Сегодня проводились соревнования по стратегии с тематической питомки среди наших молодых участников. Третье место заняла Рудяк Ксения Дмитриевна. О. Второе место Хомич Карина Андреевна Первое место Комар Захар Лавирович. ONE, у нас была охота, значит, будем награждать наших охотников. Значит, лобы в 9 птиц. Третье место занял Комич Андрей Владимирович. охотник. Фото, фото. Медаль. Медаль надо вешать. Хорошо. Шапку Дмитрий Васильевич. Это у нас было третье место охотник. Второе место опытный охотник. Первое место король охоты. Хатамов Сергей Хусейнович. Какой okay, результат? <tears> 20 тысяч! О, сколько! Молодец, а, ты... Ты... <связь> а сколько человек сдвинули сюда? <связь> <связь> а этим охотникам нас помогали собаки. Я попросил, что лучше был ли немецкий турцгарр. Или ко мне. Так, все, так, возьми а мне билибок а мне О! Второе место Брык Собака Хозяин Рассоха Участвовал собака Нашего котоведа. Третье место... ее не сделал. собака это делал, собака Третье <связывая> место марта, курс марк. Все любил. Хозяин, это марк, джак. Будь какая-то польза и туда едут. Так, ну и у нас еще проходили соревнования по охотничо-стрелковому соревнования. Бери ко мне. По То итогу, третье били. место. Смирский Валентин Вячеславович. Удалейте ему еще, пускай он усидет. Второе место. Фадолка Александр Борисович. Кстати, трок. Кстати, трое. Установить, установить. Первое место, и туда все вместе. И победитель у нас сегодня Хотянович Дмитрий Владимирович. этого праздника. И что отдельным дипломом за участие награждается Рудяк Дмитрий Васильевич. Спасибо. Спасибо. Это всем благодарность <связано> тоже, потому что я <связано> обязательно что интереснее. Я надеюсь, да, Ваше вашей да. Ну, мы надеемся, что будем дальше сотрудничать. Я думаю, охота как бы удалась. И просьба <Внем> еще, кто Отдельно? у Дивы в группе. Есть какие-то будут на будущее, чтобы учесть пожелания, сбрасывайте ему, он уже нам скажет. Отдельная благодарность у нас Артуру за предоставленные патроны от магазина «Охотник». Привет, дорогой, за... Учиться да, Расскажите, от Не, не, не, секрет. Тихоря, расхватай, привет. стрелять пойдем учиться. В общем, вам тоже отдельное большое спасибо. Спасибо всем. Всем участникам памятные призы То есть, каждому по пакету участнику охоты Что там огласите? О -о -о. Пакетики! Сюрприз! Так вы бы это, с птичками вручали За сроками охоты Все отмечено, все хорошо Чтобы никто не Вот Это будет. Дрова. А что такое? Что смыться этим за полотенцем спрятался? Ракети. Значит, берете по пакету. И по две птицы. По две птицы по кое. Пакеты по есть птицы. тоже на птице. Есть, есть, встаньте, пожалуйста, что-то своим сократили. Все я возьму.